Россия не осталась в стороне, да, индекс Мосбиржи соответственно тоже достаточно, ну, потому что у нас торговались мы уже с 3 числа, с 3 декабря, а рынок тоже соответственно начал расти, восстанавливаться, там в инвестиционном портфеле были неплохие прибыли, да частично фиксировались, ну просто нужно констатировать факт, что российский рынок был в конве, да? не было информации по санкциям, был шатдаун, никаких негативных новостей нету, цены на нее, соответственно растут, восстанавливаются, рубль укрепляется, доллар снижается, соответственно в таком же, ну, при таких благоприятном внешнем фоне, отсутствии какого-либо рода негативов, российский рынок тоже восстанавливался, что соответственно можно видеть в 17 й 12-13 февраля, да, когда вышла информация о том, что опять ä, поднимается вопрос о введении антироссийских санкций, да, то есть можно видеть вот эту вот большую свечку ну, с, с кругляшком BP на продажу, да, то есть рынок, соответственно, просел. То ситуация, в которой мы непосредственно часть позиций по шорту индексов фиксировались. Ну и сейчас ну, находимся в неком таком флете. Да. Что еще? Ну, соответственно, РТС, да, долларовый индекс тоже чувствовал себя достаточно комфортно. Здесь еще сказывается еще и укрепление рубля в качестве положительного фактора, да, то есть он себя чувствует чуть-чуть получше, чем, чем индекс МВБ. Но опять-таки, вот, э, на, на, на нижнем пределе 14 числа, как раз 14 числа, была информация по частичному закрытию шорта на индекс РТС.